Приветствую, мои родные подписчики, с вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для близнецов. И, конечно же, вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю по трем сферам вашей жизни здоровье, финансы и отношения, а также прогноз на месяц по каждой сфере отдельно. Пожалуйста, обращайтесь, всегда будем рады помочь. А сейчас что ждет в общем близнецов на этой неделе? Непростая неделя, достаточно интересная, я бы сказала. Близнецам на этой неделе я рекомендую минимизировать партнерские отношения, партнерское общение, потому что тема партнерских отношений может стать для вас источником напряженности. Все дело в том, что со стороны партнера может последовать излишне активное, иногда даже агрессивное поведение. Вам будет нелегко добиться взаимопонимания, поскольку партнер, возможно, будет склонен идти на обострение отношений. Ситуация в супружеских отношениях складывается напряженнее, чем в деловом партнерстве. Также не исключены конфликты с агрессивно настроенными людьми. Немного позитивнее будет переключиться на решение практических вопросов в повседневных делах. Объем работы может увеличиться, однако вы прекрасно справитесь со всеми делами. Во многом это будет связано с улучшением вашего самочувствия и повышением уровня работоспособности. И это прекрасное время для покупки домашних животных, либо ухода за ними или приобретения чего-то для ваших домашних животных. Немножечко подробнее рассмотрим отношения на этой неделе. Влюбленным близнецам предстоит в течение всей недели оттачивать искусство ловкого лавирования в обстоятельствах так как они останутся достаточно неоднозначными и даже в тех условиях в которых вы обычно чувствуете себя как рыба в воде может что-то пойти не так возможно вы пропустите потенциально удачный для любовного прогресса момент вот наименее благоприятные 1 и 2 марта в это время легко поссориться и однозначно не стоит знакомиться и сокращать дистанцию нежелательно привлекать к решению сердечных дел посредников и вообще эта неделя она для партнерских отношений достаточно тяжеловатая. Поезжайте, отдохните, займитесь собой, побудьте в одиночестве, отдохните от населения, так скажем, и пусть оно от вас отдохнет, меньше будет скандалов. И что касаемо финансов и карьеры – то эта неделя благоприятствует близнецам, ориентированным на долгую методичную работу по заранее составленному плану. Упорство и дисциплина могут дать большой результат, желаемый результат. Улучшится деловое взаимоотношение между начальством и подчиненными, а руководящие работники могут положиться на исполнительность своих подчиненных. В свою очередь рядовые сотрудники получат покровительство и поддержку со стороны начальства при необходимости. Однако воздержитесь от подписания партнерских договоров на этой неделе. Не самое лучшее время. Ну что, мои родные, мы желаем вам на этой неделе еще больше состояния счастья, любви, изобилия. И пусть, несмотря ни на какие прогнозы, эта неделя станет для вас самой приятной, самой прекрасной и самой счастливой. С вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. Ставьте лайки нашим видео, подписывайтесь на канал и максимально делайте репост. Таким образом, вы сделаете свой маленький вклад, свой маленький энергообмен. Ну что ж, мои родные, пока-пока, до новых встреч и обещайте стать еще более счастливыми. До новых встреч!